Добрый день, это канал форума Свободной России, меня зовут Дмитрий Семенов, вернулся я к вам в эфиры после длительного отпуска, а гостем нашего канала сегодня является российский политик и блогер, председатель общественно-политического движения Гражданское общество, популяризатор либертарианства в России Михаил Светов. Михаил, привет. Да, приветствую, спасибо, что позвали. Михаил, как-то давно а, не слышно о тебе вот а, так особо... Как-то складывается ощущение, что не очень активно ты себя ведешь в интернет-пространстве, в медиаповестке, в новостной пространстве. Вообще, чем ты сейчас занимаешься в общественно-политическом плане, раз уж ты у нас один из руководителей общественно-политического движения? Да, но если говорить о... Присутствие в медийном пространстве, то это, конечно, не совсем справедливо, потому что я в топах твиттера был только два дня назад, поэтому э, в медийном пространстве я присутствую, в политическом пространстве, разумеется, присутствовать стало значительно труднее, потому что ну, практически вся моя команда сейчас находится либо под арестом, либо вынужденной иммиграцией после событий этого лета, весны и лета, э, где начались массовые политические преследования. Поэтому заниматься непосредственно политикой, Прошу прощения, заниматься непосредственно политикой на Земле стало значительно труднее. Мы сейчас сотрудничаем с независимыми депутатами, организуем наблюдение на следующих выборах. я же занимаюсь сейчас преимущественно теоретической работой, собственно, вот той работой, которой я занимался до того, как включился активно в непосредственно реальную политику. Это тоже то, чем... Это всегда было важным направлением моей работы. Да, как раз-таки я вот э, слышал на днях о том, что э, твои соратники да, занимаются активно сейчас с проектом по гражданскому наблюдению, вместе, насколько я понимаю, с питерскими, по большей части, э, муниципальными независимыми депутатами. Вот да. давай тогда более подробно про этот проект наблюдения, что в рамках него планируется вообще, э, насколько э, большая активность со стороны вот, избирателей, со стороны людей в России, да, и какой у них сейчас интерес к наблюдению по сравнению, например, с прошлыми выборами. Ну, я бы сказал, что интерес к наблюдениям гораздо меньше, к сожалению. Люди действительно запуганы, люди запуганы сотрудничать с политическими организациями. Мы видим а, тот -то шквал а, политических дел, которые заводятся против совершенно случайных людей за сотрудничество, за донаты какой-то организации, которая была признана а, нежелательной. А, это связано там с арестами по делу ФБК. А, поэтому люди сейчас запуганы. Вообще, а, я никогда Россию такой не видел вот, в своей жизни. Да? Вот за все 20 путинских лет таких заморозков, как сегодня, мне кажется, не было Никогда и даже страшные события 2011-2012 годов, где тоже были узники, где тоже были политические преследования, они не носили тот массовый характер, который, который мы наблюдаем в России сегодня. Сегодня в России действительно вот гражданское общество оно заморожено. Я сейчас не про движение говорю, я сейчас говорю про людей. До выборов осталось всего 15 дней, 14 дней уже, и общаясь с людьми, ты даже не скажешь, что в стране что-то происходит, потому что все подавлены, никто не верит в себя, политической активности очень мало, и это, конечно, беда. И вообще ситуация у нас в политическом плане с каждым годом, по-моему, ухудшается в России. И в связи с этим каждый год можно, слушая различных политических комментаторов, да, российских, независимых, каждый год разные люди высказывают разные точки зрения по поводу того, какой у нас на сегодняшний день в России режим гибридный, тоталитарный, авторитарный. Вот ты бы как охарактеризовала на сегодняшний Не, ну, по-моему, -по все разговоры про гибридность режима должны были закончиться самое позднее. Это январе этого года, когда... Алексей Навальный вернулся, когда начались вот эти массовые репрессии и посадки. Нет, никакого гибридного режима в России нет. Я бы поспорил, что его не было и много лет до этого, но... Но сейчас это нормальный, зрелый авторитаризм, и к нему нужно относиться именно как к зрелому авторитаризму, и самое главное — ожидать от него поступков, которые делают авторитарные режимы. Потому что у нас до сих пор, и это относится там, к той политической стратегии, которую выбирают в России многие оппозиционные силы, у нас до сих пор к режиму отношения, как было у белорусов там полтора года назад, что сейчас нас очень много выйдет на улицы, и тут-то, значит нас испугаются, а тут Россия станет свободной. Но вот пример Беларуси, он самый показательный. Да? Нет, это так не работает. Если мы действительно противостоим э, авторитарному режиму, то нужно ожидать от него поступков, которые совершает авторитарный режим. Нужно ожидать от него насилия, нужно ожидать от него сопротивления, нужно ожидать от него, что он пойдет до конца. Э, это вот то понимание, которое я сегодня пытаюсь донести до людей, чтобы они как-то корректировали свое свое поведение по отношению к, к путинской номенклатуре, чтобы они ну, совершали поступки, которые могут привести к результату и не совершали поступки, которые могут привести только к тюрьме. Отлично, что ты вспомнил Беларусь, потому что вот одна из новостей сегодняшнего дня, да, хоть и не из России, но из Беларуси, которой приковано пристальное внимание, это приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку, да. которые получили э, 10 и 11 лет, соответственно, лишения свободы. А до этого был приговор Виктору Бабарику, который получил 14 лет лишения свободы. Вот в связи с этим я хочу спросить, а далеко ли сегодняшнему путинскому авторитаризму до Лукашенковского, поскольку у нас пока еще лидером оппозиции таких сроков все-таки нет. Ну, как-то нет. У нас сидит Алексей Навальный и лично мой прогноз, что он проведет за решеткой вот ровно те же сроки, которые сегодня назначены Колесниковой. То есть, да, нет, не заведено глобального дела. Это давно было. Путин ведет себя умнее. Он знает, что давать разовый большой срок это куда менее выгодное поведение, чем дать несколько маленьких, которые идут подряд. Если Алексеем Навальным сегодня происходит именно это. Ему дали там полтора года, потом ему дадут еще два года по какому-нибудь следующему делу. И так будут это тянуть, пока будет необходимо держать Алексея Навального за Решеткой. Здесь я никаких иллюзий не питаю, не нужно питать никаких иллюзий относительно путинского режима. Он действует менее топорно, но он преследует те же самые цели э, и готов, идти, э, готов э, идти до тех же самых, э, так же далеко, как зашел э, режим Лукашенко. И в этом смысле э, он просто пока не получил э, повода для того, чтобы полностью раскрыться. Да, есть какие-то отравления, есть покушения на оппозиционеров, есть посадки. И, собственно, в России только что... Э, Координаторов, бывших координаторов «Открытой России» Лию и Артема Милушкиных посадили на 10,5-11,5 лет соответственно. Но, в общем, это те же самые сроки, да, просто не для первых лиц. а Поэтому нет, путинский режим — это буквально то же самое, что режим Лукашенко, просто режим Лукашенко был э, загнан в угол, так что он начал применять непосредственную открытое насилие. Путинский режим в такой угол еще загнан не был, но, будучи загнанным, вести он себя будет точно так же. Да, только вот, ну, небольшая поправка по поводу вот Артема Ильи Миушкина. Нужно добавить, что это все в Пскове дело происходило, да, и что да, Лия получила, да, действительно такой суровый приговор, но с отсрочкой, поскольку на ее попечении несовершеннолетние дети находятся. Ну, вот ты угу. говоришь, что путинский и лукашенковский режим — это одно и то же, но я вот читал сегодня пост Дмитрия Гудкова, который как раз-таки комментировал сроки Марии Колесниковой и Максиму Знаку, и он там высказал такую мысль, что Мирный протест может добиться своей цели да? только в случае раскова элит. И это, собственно, отличает лукашенковский и путинский режим. Согласен ли ты с такой точкой зрения? Я согласен, что раскол элит ⁇ это значительный фактор. Я не вижу предпосылок для раскола элит в России абсолютно сейчас. И более того, здесь нужно понимать, какие мы цели перед собой ставим. Потому что раскол элит может привести к смене первого лица, но он совсем не обязательно приведет к какому-то потеплению политического режима. Можно вспомнить там примеры да, из того же самого Туркменистана, можно вспомнить примеры из из других стран, там, постсоветского пространства, из, Южно, из, Юж, из Южной Азии, где смена первого лица не приводит к смене режима. И мой скепсис относительно раскола элит, он в первую очередь связан с этим, что, да, хорошо, когда элиты ссорятся между собой, этим нужно пользоваться, но все-таки нужно отдавать себе отчет, что эти элиты в целом последние 20 лет преследуют одни и те же цели в России. И тот режим, который в России сложился, это в равной степени вина Владимира Путина, как и вина Жириновского, как и вина... На, э, как и вина путинских министров, странно искать в этом союзе союзников. Хотя тактические какие-то интересы, конечно, таким образом можно отстаивать. А мирный протест, возвращаясь опять же к Дмитрию Гудковым, вообще может быть эффективен? Он может быть эффективен в странах, ну, в странах с гибридным режимом, либо в странах демократических. В демократических странах это совершенно легитимный способ давления на своих представителей. Но мы же не питаем иллюзии насчет того, что, путинская, что Единая Россия и путинское правительство не являются нашими представителями. Поэтому нет, в авторитарных странах мирный протест, на мой взгляд, не работает. А вот а, теперь вернемся как раз-таки к одной из... Тактик, да, который сейчас предлагает российская оппозиция, конечно же, о соратниках Алексея Навального, это умное голосование. Как твое отношение на сегодняшний день к этой стратегии? У нас сейчас, опять же, стало модно спорить. Ну, у нас всегда так перед выборами да, в России, что делать, бойкотировать, умное uh -huh. голосование или умное голосование с какими-то оговорками, вот на твой взгляд. На мой взгляд, э, я всегда придерживался позиции, что лучше делать хоть что-то, чем не делать вообще ничего. Я считаю, что ничего лучше вот конкретно на этих выборах, чем умное голосование, нет. Это как раз попытка вбить клин в элиты. Э, Алексей Навальный об этом прям, э, прямо рассказывал всегда. Поэтому э, лучше участвовать, чем не участвовать. Я умное голосование поддерживаю, хотя я считаю, что вот в свете как раз всех тех событий, которые мы с вами обсудили, э, эта стратегия уже не отвечает запросу времени. Просто ничего лучше не появилось на этом выборном цикле, ничего лучше уже не появится. Осталось 15 дней, э, как бы ничего из того, что не произошло, уже не произойдет. Поэтому я поддерживаю умное голосование на этом выбранном цикле, но в целом не питаю каких-то больших иллюзий относительно ее эффективности сейчас. А почему, на твой взгляд, со стороны власти такая нервная реакция на умное голосование? Вот мы знаем, да, что с сегодняшнего дня Роскомнадзор начал блокировать, плюс там были попытки надавить на Google и Яндекс, чтобы они перестали выдавать это словосочетание, условно говоря, при да. вбивании в поисковик. А очень простой ответ, потому что события января этого года, вообще вот события последних там полутора лет с отравлением Навального с, с тем фактом, что он выжил, конечно, напрягли власти. Власть решила просто зачистить, зачистить своих оппонентов, и она идет в этом вопросе до конца. Знаете, это же только в фильмах художественных злодей предвосхищает, предвосхищает свой ключевой поступок большим монологом, да, за время которого вы его повергаете. Вот Путин эту ошибку не совершает, он не карикатурный злодей, он злодей сожалению, совершенно реальный, и в какой-то момент он себе поставил задачу вот нивелировать риски, просто уничтожить риски с этой стороны. Да, умное голосование — это очень крутая идея. Я поддерживаю умное голосование, поддерживаю его сейчас на протяжении последних выборных циклов, потому что это рабочая стратегия для тех целей, которые поставил Алексей Навальный. Кремль это понимает, и Кремль делает все для того, чтобы этой стратегии было невозможно больше воспользоваться никогда. Алексей Навальный сидит в тюрьме, его команда принимает прямо скажем, не самые эффективные сейчас политические решения, а сам бренд умного голосования уничтожается. Идет война на уничтожение. То есть мы, Путин отказывается совершать вот ту ошибку, которую совершают голливудские злодеи, где он не доводит дело до конца. Нет, он просто доводит дело до конца. Это не значит, что сейчас умное голосование действительно представляет для него угрозу. Это значит, что он хочет в принципе больше об этом никогда не думать. И идет игру на уничтожение конкретно этой стратегии. Стратегия, которая еще несколько лет назад действительно было лучшим, что было у гражданского общества. А вот я здесь хочу просто уточнить, вот а, Путин, да, и его там окружение, они сейчас ведут себя а, так, потому что реально чувствуют какую-то, ну, мнимую или не мнимую, не знаю, угрозу для себя со стороны умного голосования, или ведут себя так, потому что могут себе это позволить и уже как бы не оглядываются ни на какие возможные там реакции со стороны общественности, как российской, так и международной? А Это не противоречащее друг другу заявления, абсолютно нет. А, путинская номенклатура испугалась. Она испугалась осенью прошлого года, когда Алексей Навальный выжил, когда он сделал свои самые громкие расследования. Я имею в виду расследование во дворец, а, о дворце Путина и расследование, где он просто дозвонился до, до человека, который слышал на него покушение, э, деанонимизировал его, вообще показал, как работает система политических убийств в России, это Кремль очевидно напрягло, и это Кремль очевид, доставил Кремлю очевидный дискомфорт. И сейчас мы видим последствия э, вот этого дискомфорта, который Кремль получил еще осенью прошлого года, где просто идет э, война на уничтожение. То есть сегодня, на мой взгляд, да, умное голосование уже э, не имеет того влияния на результаты выборов, которые э, оно имело, например, на вы выборах в Мосгордуме. У нас все еще нет ничего лучше, поэтому я поддерживаю умное голосование. Но э, реального, реального риска, на мой взгляд, оно сегодня уже не представляет. Но это совершенно не важно. Важно, что испуг случился год назад, э, и власти руководствуются тем испугом, который она получила тогда. Она посчитала, что... Э, она не досмотрела за гражданским обществом, не досмотрела за оппозицией, позволила слишком далеко зайти Алексею Навальному и его команде, и сейчас просто уничтожает все, что у них есть. Уже уничтожать нечего, да, но процесс запущен, и он будет доведен до конца. А как тебе кажется, Яндекс и Google пойдут на поводу, поддадутся давлению власти? К сожалению, я уверен, что да. Я прошу прощения, что это так чернопилюлю сегодня вашу аудиторию. Яндекс по очевидной причине, потому что он находится на территории России и уязвим к давлению силовиков напрямую. Что касается Google, то Google тоже уязвим, но по другой причине, потому что действительно ему не удалось установить монополию поисковых систем в России, то есть занять какую-то значительную долю, потому что есть Яндекс, и это является экономическим фактором, который позволяет Кремлю совершенно честно разговаривать с Google на равных и говорить, что ребят, ну мы вам просто ограничим трафик, как мы попытались ограничить трафик Твиттеру, Упадет посещаемость, вы потеряете деньги, но при этом а, мы никакого дискомфорта не испытаем, потому что люди начнут пользоваться Яндексом, Яндекс работает. А, поэтому с точки зрения реальной политики, я сейчас только про реальную политику говорю, а, здесь а, предъявить со стороны Гугла а, Кремлю нечего, и, и я не думаю, что он будет сильно, а, сильно сопротивляться. Да, при ответе на предыдущий вопрос ты упомянул про расследование Алексея Навального о Дворце Путина. Вот я как раз про расследование да. хочу спросить. Сегодня, например, издание «Проект», которое было признано нежелательным в России и с сегодняшнего дня вроде как запустилось уже под названием «Агентство», опубликовало первый свой материал, касаемый Сергея Шойгу, министра обороны и лидера, соответственно, партийного списка «Единой России». И, кстати, в ФБК тоже сейчас занимается расследованиями относительно тех губернаторов-паровозов по спискам «Единой России». В разных регионах. Насколько это, на твой взгляд, эффективно и может как-то повлиять на электоральные предпочтения россиян? Потому что, ну, с одной стороны, кажется, что все это же мы и так знаем, а вот те, кому это неинтересно, они, скорее всего, этого и так и не увидят. Нет, ну, ФБК и проект, они занимаются журналистской деятельностью, это те, то, чем должны заниматься журналисты. Я не думаю, что это сегодня является каким-то серьез, серьезным политическим фактором, но чем больше такой по, фактической информации мы а, получаем от журналистов, тем лучше, как бы никакого вреда это, разумеется, не наносит. А, а, но вот такой шок-фактор, да, который имели первые расследования Алексея Навального, самый громкий, это он вам не Димон, а, этого шок-фактора, конечно, общество уже не получает, потому что да, мы знаем, что они воруют, да, мы знаем, что они воруют очень много, и сегодня вот этот шоковый фактор нужно искать немножко в других местах, если, если мы рассчитываем разворошить гражданское общество, как-то еще раз подтолкнуть его на активные действия. Но хорошо, что эти расследования есть, что они публикуются, потому что нужно их делать, нужно знать, кто сколько украл. Это как минимум полезно для каких-то будущих разбирательств, но политическим фактором, на мой взгляд, серьезным это уже не является тоже. По поводу воровства нашей номенклатуры у тебя была такая цитата, я сейчас ее приведу полностью. «Путинская номенклатура настолько остервенела, ворует и так рьяно вывозит свои деньги и детей за границу, подальше от результатов, проводимых в России политики, что поддерживать их могут только русофобы, а ожидать помощи от Запада только идиоты». С русофобами Нет. все понятно, а вот с идиотами расшифруй, пожалуйста, вот эту вот, а, вот ну, вторую часть. Расшифру... Конечно, расшифрую. Путинское правительство в целом, да, путинская номенклатура в целом, на мой взгляд, устраивает Запад, потому что а, она вывозит деньги из России, потому что она говорит Западом на одном языке а, и достаточно эффективно коррумпирует западных политиков. Ну о том, что Герхард Шредер работает на Газпром, как бы это причина языках, это все знают. Не просто так построен Северный поток-2 был. Сколько было разговоров, что сейчас Байден придет, порядок наведет, надавит там на Меркель, а и Северный поток-2 построен не будет. Нет, его замечательно построили, а, замечательно, а, замечательно приезжают в Кремль к Путину Меркель на переговоры, тоже никаких мы и острых заявлений не делаем, хотя какие были разговоры со стороны тех же самых ФБК, мы помним, заявления были, что вот не просто так Ангела Меркель приехала в Москву на годовщину отравления Навального, это сигнал. Ну, как бы чего этот сигнал стоит, мы видим, она приехала для того, чтобы окончательно заключить делку, сделку, закрыть сделку по Северному потоку-2. Поэтому я не вижу никаких предпосылок для какого-то... На, на то, чтобы надеяться на помощь Запада, потому что Запада устра... Запад устраивает, что Россия в целом стабильно под Путиным, им абсолютно все равно на те преступления, которые Путин совершает на территории России, их тревожит, что Путин периодически совершает преступления на территории стран ЕС, я имею в виду там, отравление Скрипалей, я имею в виду вот, всю кампанию э, террора, которую э, против оппозиции за пределами России развернул Путин, это их напрягает, это им не нравится, но это куда менее значительный фактор, чем хотелось бы верить россий... там, части российской оппозиции, Гораздо более значимым факторами является то, что Путин с точки зрения элиты западных договора способен, Он идет на уступки по стратегическим проектам, которые для Запада важны. Тот же самый Северный поток-2. И нет никакой причины менять шило на мыло, потому что никакой реальной альтернативы Запад в России Путину сегодня не видит. Это очень важно. Путин, разумеется, сам подспыл систему, где ему альтернативы нет, но Запад такой альтернативы не видит. Вот была надежда на Алексея Навального. А за Алекс... а что сейчас произошло с Алексеем Навальным, мы видим. Поэтому ни... никого, на кого Запад мог бы сделать ставку, сегодня в России просто нет. Глупо ожидать, что Запад в этой ситуации будет что-то делать. Это я, насколько понимаю, тоже отличает ситуацию России и Беларуси в глазах Запада, уже если мы посмотрим. А, ну сегодня, да, разумеется, а, потом, в, там отличие от Беларуси очень много. Беларусь – это маленькая, ну по, по, не, по, не по масштабу территории, да, по количеству населения, это небольшая страна с маленьким количеством населения а, и с маленьким количеством проблем. Россия это страна, куда более сложная, чем Беларусь. У нас здесь и огромное количество республик, огромное количество национальностей, огромное количество религий, этого чего в Беларуси нет. А, это в принципе куда более шаткая ситуация, ситуация, которую Путин в целом с точки зрения Запада а, держит под контролем не позволяет а, появиться каким-то новым там, горячим точкам и так далее. И это тоже является фактором, почему, почему Путин с Путиным Запад разговаривает. а Никакой реальной альтернативы, никакой другой ставки сейчас Запад сделать не может. Алексей Навальный находится в тюрьме, ну, поле зачищено полностью. Окей, за граница нам не поможет, своих настоящих буйных, ну не то чтобы мало, а просто как Алексей Навальный, да, они либо находятся их в тюрьме, зачищают, да, конечно. либо либо они находятся вот как, например, я тот же самый, да, не на территории России. В таком случае встает вопрос, что делать тогда? <связывая> это, называется, это, называется, так я, это называется война на истощение буквально, то есть нужно ждать когда-либо, когда произойдет какой-то переломный момент, и к этому переломному моменту готовить общество. Это то, чего не произошло в Беларуси. Вот основная ошибка Беларуси, да, в Беларуси это было исторически исторический шанс. Это то, чего в России пока еще не произошло. Шанс, которым она была просто, просто возмутительно, не готова, из-за чего Лукашенко удержал свою власть и сейчас, в общем, пользуется страной так, как если бы это была его собственность. Вот, на мой взгляд, самое важное, что сегодня можно делать, то, чем я занимаюсь, это готовить общество к тому, что когда ему предоставится шанс, мы не знаем сейчас, когда это случится. Это может произойти по какому-то совершенно невиданному стечению обстоятельств. Может быть, выйдет какое-то расследование не в коррупцию, может, они там Детей едят, я уже ничему не удивлюсь, да, а, и это после триггером триггера. На улицу выйдут миллионы человек, и нужно быть готовым к тому, чтобы этот миллион человек, или, по, или, по крайней мере, люди к которому этот миллион человек будет прислушиваться, понимали, что захлопать тиранию невозможно. Это очень важная мысль. Невозможно победить тиранию, снимая ботинчики, вставая на скамеечку и показывая какой-то примерный гражданин. Потому что тирании абсолютно наплевать на то, что ты примерный гражданин. Тирания борется за власть. Это реальная политика. И для того, чтобы в реальной политике одерживать победы, общество должно совершать поступки, которые в реальной политике к этой победе могут привести таким поступкам, да, аплодисменты на улице, белые ленточки. Вот они таким инструментом не являются. Эти инструменты они могут свергнуть только гибридный режим, демократический режим. Они могут свергнуть, почему левые революции так успешны. Да, потому что демократический а, режим, он в принципе, очень легко поддается общественному давлению. А, и поэтому легко замещ... замещается левыми тираниями. А вот тирания, уже состоявшаяся, да, на это не реагирует вообще. Она смотрит нас на как на идиотов и говорит, ну а что вы тут хлопаете? Да? Сейчас, сейчас голове, по голове дубинкой получите. Ну все и получают. Вот очень важно готовить общество к тому, объяснять ему, объяснять лидерам мнение сегодня, что, ребят, когда у вас будет исторический шанс, а исторический шанс, он рано или поздно будет обязательно, да, это как у Георгий Иванов говорил, что я верю не в непобедимость зла, а только в неизбежность поражения, и зло поражение тоже обязательно потерпит, по крайней мере, будет момент, когда оно может потерпеть это поражение, и к этому моменту нужно подготовить общественное мнение, нужно подготовить лидеров общественного мнения, чтобы они понимали, что у нас тут не демократия, да, что Путин по-хорошему уходить не собирается, его режим по-хорошему не а, реформироваться не будет, и аплодисментами здесь обойтись не удастся. Это то, что очень хорошо понимали на Украине, и то, почему украинцы, в принципе, эффективно меняют своих правителей, когда они отказываются подчиняться демократическому процессу. Это очень важная мысль. Вот этому у Украины, конечно, нужно учиться. Украину тоже есть чему поучить, тому, как проводить реформы и так далее, но вот сам переломный момент и как им пользоваться, да, вот там поняли, во всех остальных странах пока не поняли. Вот и я такую формулу прямо сейчас на ходу вывел, слушая тебя, что э, в авторитарных и тоталитарных режимах революции должны заканчиваться аплодисментами, но не начинаться. Ну, совершенно верно, да, конечно. Но, тем не менее, Михаил, есть а, люди, которые еще остаются в России и что-то пытаются делать, те же твои самые соратники, друзья, приятели, коллеги, а, которые участвуют в проекте по гражданскому наблюдению. Вот а, есть ли вообще смысл в сегодняшней России в наблюдении, учитывая, что у нас трехдневное голосование, в некоторых регионах, как уже в Ивановской области стало известно, опять будут участки где-то там чуть ли не на футбольных каких-то полях устраиваться, ну и, соответственно, не будет видеозаписи, трансляции прямых наблюдений. Uh, да, uh, моя принципиальная позиция, что в любом гражданском движении необходимо участвовать, uh, особенно людям, которые не успели разочароваться. Вот uh, опыт, через который я прошел, я как бы... Активно в политике участвуют всего лишь 4 года, пассивно наблюдаю за ней практически всю жизнь, и я вижу, как приходят новые поколения, и как им становятся непонятны какие-то вещи, которые были понятны нам, типа, а почему вы говорите, что в выборах не нужно участвовать, а почему вы просто не попытались это сделать правильно, да, это то, на чем, например, Максим Кац выезжает уже много, много лет, он просто говорит, что вот, нужно просто правильно собрать подписи, нужно, значит, правильно, правильно заполнить, заполнить подписи за выдвижение, да, вот, а здесь у вас была какая-то ошибочка, опечаточка, а это вы сами виноваты, нужно просто лучше стараться. Вот с этим менталитетом новые поколения, они приходят постоянно. И каждое поколение, и чем быстрее новое поколение Получат опыт разочарования в этих институтах, чем быстрее они столкнутся лицом к лицу э, с беспределом и поймут, что это не просто какие-то рассказки, да, что это ре реальность данных в ощущениях, тем быстрее они перейдут на следующий уровень, если угодно, тем быстрее они поймут. Э, ну, во-первых, с каким злом они столкнулись, во-вторых, а, поймут, какие методы работают против этого зла, какие методы не работают. Поэтому а, в наблюдении необходимо участвовать. Почему? Потому что есть люди, которые еще не разочаровались а, в том, что нужно наблюдать за выборами. В выборах необходимо участвовать. Почему? Потому что есть люди, которые еще не разочаровались в том, а, что в выборах нужно участвовать. И нужно дать им этот опыт разочарования. Потому что если они его не получат, они всю жизнь будут считать, что просто оппозиция ничего не делает, что просто оппозиция недостаточно старается. Не все, к сожалению, способны учиться на чужих ошибках, некоторым нужно учиться на своих, и этот опыт этот собственные ошибки им нужно дать. Поэтому, да, идите наблюдать, если вы считаете, что это необходимо, да, пожалуйста, участвуйте в выборах, попытайтесь выдвигаться, если вы считаете, что это необходимо, от этого никакого вреда быть не может, от этого будет польза. Чем быстрее вы получите этот опыт разочарования, тем лучше. А если вдруг окажется, что Михаил Светов прав, и это будет не опыт разочарования, а опыт победы, так это же еще лучше. Поэтому ни одного аргумента не участвовать в выборах, на мой взгляд, не существует хорошего. В выборах нужно участвовать, просто нужно к, нужно к ним подходить, не нужно внушать в людей ложный, ложный оптимизм, то есть не нужно говорить им, ребят, вот, как это делать снова Максим Кац, да, вот сейчас у вас все получится. Нет, нужно говорить, ребят, ну вы понимаете, против какой системы идете, да, мы вам поможем всем, мы вам поможем медийкой, мы вам поможем деньгами, если они вам необходимы на компанию. То я помогал там Марине Мацапульной, Фандрайзом, например, это э, зам председатель партии России, моя хорошая знакомая, в Петербурге выдвигалась в ЗАГС собрание вот она считала, что это важно, э, ее команда считала, что это важно. Я им помог, всем, чем мог. Сейчас они получают этот опыт разочарования, и это сделает их умнее и лучше. Давайте делать сограждан умнее и лучше, чтобы они как как раз были готовы к тому историческому моменту, когда на что-то можно повлиять. Сегодня утром слушал на радиостанциях Москвы Ивана Жданова, как раз тоже очень да. много говорили про умное голосование. И вот в какой-то момент ведущие спросили у него: ну хорошо, у нас вот уже совсем скоро этот самый, эти самые дни голосования, да, поскольку их три. А что дальше, как бы, да, явно был вопрос с намеком на то, готовите ли вы там какие-то уличные акции. Иван Жданов сказал, что: Ну, слушайте, если на этих выборах э, Единой России нарисуют 90 процентов, то даже и готовить ничего не надо, люди выйдут сами. Я вот как-то не разделяю такой оптимизм, а ты. Абсолютно не разделяю, нет. Мне кажется, что, э, я сейчас корректно постараюсь сформулировать, мне кажется, что вот команда Волкова, которая сейчас работает над умным голосованием и прочим, э, ну, они либо немножко оторвались от реальности, либо находятся в такой панике, что не знают, что сказать еще, потому что нет, на мой взгляд, это, это абсолютно нереальное развитие событий, и если я ошибусь, я публично у них попрошу прощения. Но, на мой взгляд, это полный отрыв от реальности того, что происходит сегодня в России. Да, и закончить бы я хотел вот на новости, которые вот буквально, когда ехал вот в студию на эфир, прочитал ее в телефоне о том, что Генпрокурор России Игорь Ростов предложил расширить трактовку понятия экстремизма, и сейчас вроде как ä, даже и оправдание нацизма хотят автоматически приравнивать тоже к экстремизму. В этом плане, на твой взгляд, вот да, небольшой прогноз, есть ли еще нам, ä, то есть, условно говоря, есть ли нам еще куда больше падать? Будем ли мы такие новости видеть все чаще и чаще, особенно после окончания этих выборов, о которых мы сегодня поговорим. Я уверен, что. Я абсолютно уверен, что куда падать есть, но, господи, мы падаем каждый день. Вот у нас сейчас э, по, <смех> в список террористов попал Юра Хованский, человек, известный тем, что он очень много пьет пивка и обозревает э, шавермы в Петербурге, понимаете? Вот он, террорист у нас в стране, попал в список террористов. Это же безумие, абсолютно из-за него, кстати, тоже никто не вышел, несмотря на то, что это невероятно популярный человек был. Э, поэтому, э, разумеется, есть куда падать, разумеется, репрессивный аппарат, э, и вы это лучше меня даже понимаете, я думаю, он не умеет останавливаться, потому что... Э, он нуждается в подпитке новыми жертвами, потому что люди, которые на зарплате да, занимаются поиском врагов народа, они нуждаются во врагах народа для того, чтобы получать премии, для того, чтобы получать зарплату, для того, чтобы доказывать свою нужность а, Путину. Людям, которые, которые эти силовые ведомства создали. И как они будут свою нужность доказывать? Они будут доказывать свою нужность тем, что будут назначать новых врагов народа. Вот Алексея Навального и его команду зачистили, Либертарианскую партию зачистили практически полностью открытую. Россию зачистили полностью Кто следующий в списке врагов народа Тот, кого назначат силовые ведомства Да, Мы уже видим и Драк Мирзелезады У нас раз, раздувал ненависть По национальному признаку Мы видим, что произошло с, с Печенькой Это один из активистов Один из активистов Тоже открытой России Который сейчас экстрадирует из России Тоже за раздувание ненависти Это все будет усугубляться, разумеется И, к сожалению, к сожалению, вот мы входим В такой тяжелый период сейчас да, вот на такой пессимистичной ноте Разго... заканчиваем сегодня разговор с Михаилом Световым, но, к сожалению, такова реальность сегодняшнего дня. Да, Михаил Можно реплику да. вставлю? Последнюю, да. А, нота пусть пессимистическая, но нужно просто понимать, что это не значит, что сейчас не нужно работать. Работать необходимо. Я уже сказал, почему нужно участвовать в выборах, я уже сказал, почему нужно участвовать в наблюдении, но самое главное, это вот, самое главное мысль моего выступления сегодня было. Ребят, пожалуйста, Пожалуйста, объясняйте людям в России, готовьте лидеров мнений к тому, да, чтобы мы не допустили ту ошибку, которая произошла в Беларуси, чтобы мы понимали, что мы находимся в тирании, а, и против тирании а, ну, невозможно победить тиранию с помощью аплодисментов. Это моя самая важная мысль, я ее повторил, этим нужно заниматься сегодня, потому что в моменте этим заниматься будет поздно. Когда в Беларуси эти события начали происходить, объяснять что-либо было уже бессмысленно. Объяснять нужно сейчас, у нас сейчас есть это время, давайте этим заниматься. Да, давайте этим заниматься. Спасибо большое, Михаил, российский политик и блогер, лидер общественно-политического движения «Гражданское общество» и популяризатор либертарианства в России. Михаил Светов был сегодня гостем канала «Форума свободной России». Мы на этом заканчиваем наш эфир. С вами был Дмитрий Семенов. До свидания.